Привет друзья! Людей на земле 7 миллиардов человек. А сколько в мире палочников и как они появились? Мы видели одного палочника на фотках. Все остальные фейк. А откуда взялся этот палочник? Из видеоредактора. Извините за то, что мы не сейчас не ищем оригинал, а думаем как появился палочник. Может все полочники очень долго растут и могут стать как огромный пермский палочник, но полочники очень хрупкие, когда такие маленькие и лишь единицы вырастают такими огромными. У нас тут не самые шокирующие гипотезы. Скорее всего все полочники обычные полочники. А это не полочники, а что-то другое. Хэ что это было на видео. Ну ладно откуда оно взялось. Недавно я нашел видео, которое, как говорилось, сняли в 64 году. Палочник на нем не растягивается. Я на панорамах Чернобыля нашел дом, где сняли видео, а скриншот я не сделал, потому что я думал, что смогу сделать его позже. А потом я уехал на дачу, где нет интернета, и делал это, а также еще несколько видео. Выходит, что когда-то палочник мог только лазить по стенам. А потом взорвалась чай и палочник от радиации смог становиться длиннее. А может еще что покруче, ведь его видели в Перме, в Чернобыле и в Москве. Полочника в этом году сняли в Москве. Правда на картошку. А еще меня очень удивило, что дом, где его видели, очень похож на мой. Но таких домов, как мой, очень много. Ну ладно, как появились остальные полочники? Не может же быть на земле только один палочник. Лол, впервые правильно поставлен на ударение в слове палочник. Обычные палочники могут притворяться сучком, а большие палочники частью дерева. А теперь, если можете, посмотрите в окно и скажите, увидели ли вы на дереве что-нибудь похожее на палочника? А как появился первый в мире палочник Буратина? Бог создал, конечно же. Охуй. Что? Не нравится, что я верю в Иисуса Христа? Нет. Ну пусть не нравится, я не запрещаю. Но если хотите научную версию событий, то вот: в СССР в Чернобыле были обычные полочники и люди неуважающие природу. Они сливали радиоактивные отходы в рейки. Когда было жарко, вода вместе с этим дерьмом, по-другому сказать нельзя, испарялась и а потом капала на деревья, листья которых ели полочники. И бедные полочники ели листья с этим радиоактивным дерьмом и росли. И вот что получилось. А может быть создатель полочника Ульяновски был вынужден сказать, что он сделал полочника в Блендер 3D? И может быть самарский полочник действительно не фейк? Хрен знает, чем покрыты полочники. Может видео и выглядит так, будто качество полочника не совпадает с качеством съемки, но мы не знаем, чем покрыт полочник. Он же должен как-то цепляться за дом. Пока точно, о полочнике мы ничего знать не можем. Есть только предположение. А у меня все. Пока-пока. Вейте в Бога. И не загрязните природу. Там и так дерьма много.